Всем, всем, всем большой привет! С вами Толян. На связи, как обычно. И сегодня у меня такое интересное видео. Короче, оказывается, я э, обнаружил, стал все более замечать, что на моем канале, на моих видео какой-то э, звук пропадающий. То он шумный, то он тихий, то он какой-то странный то он еще какой-нибудь блин и это конечно не очень хорошо на некоторых видео бывает когда я записываю игры то есть У меня не бывает обычно большой возможности долго-долго проверять перед записью поэтому там какие трансляции уж как получается по звуку так получается но в этот раз я решил все-таки а, уделить Этому моменту особое внимание, и записать вот такой вот ролик по настройке звука. Наконец-таки я добрался, прогресс дошел в плане звука. Я наконец-то добрался до всяких вот этих вот настроек, фильтров и полной хрени, короче, которые существуют э, при настройках звука. И сейчас хочу вам. А, ну, не то чтобы подробно, недолго, но, может быть, кратко более-менее рассказать по всяким этим настройкам, и как, и что, на что влияет, и как лучше настроить звук микрофона в этом OBS. Как вы все знаете, большинство людей, я в том числе, стримеры, мы стримим через бесплатную программу OBS. Здесь ничего такого нету в целом, можно ее показывать. Вот так вот она выглядит. А, здесь выставляются какие-то, а, например... Я не знаю как это назвать, какие-то объекты на сцене, какие-то источники, это может быть видеокамера, это может быть микрофон, это может быть колонки, это может быть какие-то изображения или устройства захвата и так далее. То есть вообще очень много на самом деле. Ну, здесь больше что касается оформления, типа там, например, вот видите, вот здесь вот у меня есть рамка а, круга, вот этого фон круга, рамка чата вот этого вот есть, вот, да, и вот такие вот всякие настройки, которые просто здесь картинками а, настраиваются вот так вот. То есть ничего сложного на самом деле нету. Большую проблему вызывает вот этот вот а, звук и его запись, потому что в одной игре он тихий, в одной игре он там громкий. И... В одном микрофоне он какой-то шиплящий, в другом микрофоне он слишком шумящий. То есть это вообще э, отдельная история. И, естественно, у многих микрофоны ну такие стандартные. То есть, э, блин, у нас нет студийных крутых микрофонов, чтобы вот прям поставить вот этот вот фалос, да, и прямо в него говорить вот так вот, короче. Вот так вот. Короче, у нас таких нету возможностей, да, и нам пока что не нужно как бы на первом этапе, пока что ты начинаешь стримить и не набрал еще даже тысячи подписчиков, такой микрофон, в принципе, он нахрен не нужен на самом деле. Можно и обойтись самым дешевеньким, вот как у меня, например, вот такой вот наголовным микрофончиком с наушниками сразу и с этой вот пам-пам микроштучкой. И, в общем, собственно, я не уделял большого внимания на самом деле звуку, видео записывались как попало всяко-разно, с разным уровнем громкости, с разным уровнем резкости, звучания, тембра и прочей-прочей херни, поэтому я особо не заморачивался и вот сегодня все-таки решил заморочиться вам рассказать даже и показать, как в ОБС все-таки настроить хороший звук. Как вы обратили внимание, сейчас, сейчас у меня стоят фильтры уже, и более-менее мой звук четкий, более-менее мой звук громкий, шумы удалены, всякая хрень удалена, лишняя, да, посторонние звуки, и, в общем-то, все очень-очень неплохо сейчас. Ну, если кстати, если, кстати, плохо, то напишите в комментариях об этом, я, кстати, попробую чекнуть, почему это. А сейчас я вам покажу, какие все-таки настройки у меня выставлены, по крайней мере, для моего микрофона. И вы можете, в принципе, их применить у себя посмотреть. Но так как у вас будет другой микрофон, поэтому все-таки настройки будут немножко отличаться. Но я в общих чертах расскажу примерно по каждому фильтру вообще, что он делает, что мне удалось найти, как мне удалось это применить и так далее. Ну и, наверное, в стандартной настройке звука тоже, в принципе, стоит заглянуть в эту панельку. Итак. Первым делом, первым делом, смотрите внимательно, до того, как вы еще там, не знаю, установили даже OBS, до того, вы должны настроить э, свой микрофон э, в VVVV, в, в, в, в, в, в, в. вот здесь вот, короче, в записывающих устройствах. То есть вы кликаете на панели задач э, по значку звука правой кнопкой мыши, выбираете там записывающие устройства, у вас открывается вот такое вот окошечко записывающих устройств. И здесь вы находите свой какой-то микрофон и так далее. То есть, вот у меня здесь несколько микрофонов. Есть виртуальный микрофон, есть микрофон от веб-камеры. Я его не использую. Видите, я их отключил. В принципе, вот это тоже можно отключить. Я думаю, он, в принципе, не нужен. И здесь можно, какую то я не знаю, студийный микрофон, еще что-то. Микрофон на каких-то платах. Тоже у меня, в принципе, все это отключено. Это чисто какое-то диджейское наверное, оборудование. Не знаю, что это такое, для чего это. Какие-то отдельные вещи. И вот есть стандартный такой микрофончик. Он у вас будет установлен по умолчанию. Его можно будет сделать. На нем будет стоять зеленая галочка. Вы находите в него свойства этого микрофона. Здесь, в принципе, ничего не надо менять. Можно, в принципе, только посмотреть свойства контроллера. Какая у вас там аудиоплата, аудиосистема и так далее. Затем вы заходите вот сюда, вот сюда, и можете прослушивать с данного устройства. Эту галочку нужно ставить первое время, когда вы хотите послушать сами себя, то есть какой у вас звук. Негромкий он, или может он тихий, или может быть там, я не знаю, он хрипит, шипит и так далее, шумит, эхо какое-то. То есть вы можете поставить, здесь выбрать устройство колонки ваши, с которых будет звук ваш слышен, в то же самое время, когда вы будете говорить, и прослушивать из него этот ваш звук, на самом деле. У меня это отключено, потому что уже все настроено. То есть, когда вы настроите, на самом деле, вы отключаете вот эту галочку. То есть, она только, наверное, для этого и существует, и предназначена, чтобы хорошо настроить микрофон. Дальше. Здесь у нас, переходим на вкладку «Уровни», и видим такие две полоски. микрофон и микрофон Буст». Вот эта первая верхняя полоска показывает общую громкость микрофона, его чувствительность, его захват звука. И вот когда вы что-то сказали в микрофон, это отображается, чтобы выводилось э, с максимальной громкостью в колонках. То есть это звук микрофона общий. Его рекомендуется ставить э, смотря какой у вас микрофон. То есть, если у вас там, не знаю, очень хороший микрофон, его можно выставить и на 100%. Если у вас дешманский микрофон, то я рекомендую вам сделать а, прослушивание вот это вот, да, включить, прослушивать. И на разных звуках, на разном проценте, а, послушать, как все-таки, какая громкость будет у вашего микрофона, какой звук. То есть, а, где, где уже будет какое-то шипение, где оно будет заметно ниже где его вообще не будет, то есть вы должны примерно этот ползунок подогнать под себя. На 100% вставить не рекомендуется в дешманских, да, с, как бы недорогих микрофонах, потому что там появляется эхо, вся какая-то херня, и, короче, это очень плохо, очень плохо. Но у меня вот я подобрал на 90 более-менее. Еще интересная вторая полоска, она позволяет усилить звук, но это усиление... Во многом, если вы сильно-сильно его вот прибавите, например, до 30 дБ, оно прибавляет как раз-таки вот эти вот шумы, эхо и прочие вещи. То есть, Поэтому использовать нужно с осторожностью. А можно чередовать. Например, вы можете поставить где-то на 70 общую громкость микрофона и где-то Boost на плюс 10. Можно так делать. То есть на самом деле. Это будет работать глобально для всех устройств. Ну, то есть для вообще любых программ, которые установлены, и которые используют микрофон. То есть это вообще глобальные просто настройки. Но я рекомендую вот такие вот поставить. В принципе, бусты я не знаю. То есть можете настроить в зависимости от общей громкости. То есть у меня, например, вот так 90, и вот здесь вот 0. Почему здесь 0 децибел я поставил? Потому что на самом деле вот это микрофон буст полоска может детально настраиваться в ОБС поэтому она в принципе нам здесь и не нужна может стоять на нуле но если в принципе вам вдруг у вас будет очень тихий микрофон супер супер дешманский то тогда я думаю что вы можете подогнать какие-то настройки там выкрутите и вот эту вот полосочку тоже прибавить буста проверьте в общем чекните то есть это в принципе нужная вещь у меня вот такие вот настройки стоят дальше Вкладочка улучшения. Здесь можно, в принципе, включить такие вот два улучшения. Это как подавление шума подавление шума и подавление эхо. подавление эхо Вот эти как раз настройки две, они помогают справиться, если у вас будет слишком на 100 выкручено все и на 30 плюс децибел. Они помогают убрать. Глобально вот это вот шум или эхо. Но я бы не, не советовал полагаться на них, потому что, собственно, они как-то работают не идеально на самом деле. И для многих микрофонов они, ну, на, на самом деле, ни хрена не дают. Поэтому, ну, не знаю, я поставил, в принципе, вроде ничего не ощутил, но на всякий случай, на всякий случай рекомендую вам поставить. Для некоторых микрофонов, наверное, большинства, э, эти настройки годятся. Годятся. И дополнительно здесь, дополнительно вкладка. А, тут тоже важная есть особенность некоторая. Вот этот формат и частоту по умолчанию лучше выставлять и оставлять стандартный, автоматически которая была. Но вы можете менять, чтобы улучшить качество звука. На самом деле, на самом деле, для стримов, для OBS, когда вы записываете, да, вот эта вот частота должна равняться и частоте, которая в настройках OBS стоит. Я вам сейчас покажу ее. Здесь монопольный режим можно поставить, и можно поставить галочку «Предоставлять приоритет приложения монопольного режима». Зачем? Ну, за тем, что если вдруг более устройств обратятся к микрофону, чтобы не было каких-то, не знаю, вот таких вот глючных затупов. То есть, чтобы микрофон... Э, собственно, и его звук всегда был четким, когда на стриму вы используете, его использует только одно устройство, например, OBS. Если в это же время еще вдруг какое-то устройство, может быть фоновое, может быть еще что-то, может какой-то драйвер захочет использовать микрофон, то это предотвратит нарушение звука вообще в самом микрофоне. То есть у вас не исказится звук на стриме. Поэтому вот эти галочки две, в принципе, можно поставить. Они, ну, мало. Мало, когда... Э, реагирует или мало, когда приносит какой-то эффект, вообще, в принципе, не замечается. Но вот при такой ситуации, когда у вас множество устройств, драйверов и так далее, что-то там с аудио все связано, лучше, в принципе, поставить. Лучше поставить. И сейчас вот про эту частоту. да? Вот у меня стоит два канала 16 бит, 44 килогерца. Да? Это 44100 герц. Это правильная настройка. Она такая и должна быть. Почему? Здесь у нас со звуком все, я думаю, вы поняли. Теперь с частотой объясняю. Нажимаем здесь ОК, OK, все окей. OK, значит у нас все работает нормально. Теперь переходим в наш ОБС. OBS. <coughs> OBS. И здесь есть у нас такие настройки, то есть вкладка настройки. Вот здесь вот мы заходим, в принципе, в них. Можем зайти в настройки, аудио. И вот здесь, как мы видим... Частота дискретизации стоит 44,1 кГц, кГц. То есть то, та, которая соответствует той частоте, которая в настройках общих ä, Windows звука стоит. И вот она должна совпадать. Если она у вас совпадать не будет, не будет, то, во-первых, у вас могут быть задержки, у вас могут быть какие-то, не знаю, глюки, какие-то вот такие вот ä, всплески звука. Поэтому это на самом деле хреново. И это на самом деле хреново, и я вам рекомендую вот как там частота такая и здесь поставить. То есть она должна совпадать. Это для стрима очень полезно и хорошо. То есть еще раз обращаю внимание на то, что мы заходим в свойства дополнительно, и вот здесь вот да, ставим такую же частоту 44, 100, 44, 1, да, вот как здесь. Можем и 48, можем и 96, но тогда нам нужно и здесь такую же поставить частоту. Это даст нам более чистый звук. И который не будет искажаться, например, если мы будем стримить не 30 минут, а, например, 5 часов или 12 часов. Или вообще там 24 часа нон-стоп-марафон. Поэтому тут как бы это очень важный момент на самом деле такой. Чекните его обязательно. На что я обратил внимание. Дальше. А теперь, собственно, пройдемся по фильтрам ОБС. -а и Поговорим о том, как еще можно улучшить звук, убрать какие-то хрипы, всплески, щелчки, клацания э, по клавиатуре, нажатия кнопок, вот это вот все, короче, то, что записывается там, типа там, не знаю, может на заднем фоне что-то там, дверь открывается, скрипит там, э, не знаю, какие-то люди разговаривают, да, там, где-то там в какой-то комнате, в другой, поэтому тут такое, в общем-то, важная вещь, Я показываю, значит. Что я сделал и как я добился такого более-менее нормального звука, с которым можно приемлемо теперь стримить. Во-первых, мы находим наш микрофон, вот здесь вот в источниках, да? у меня это захват входа. Ну, видите, здесь значок микрофона нарисован, в принципе, вы можете ориентироваться по нему. Захват вход. Переходим на вот эту шестеренку и нажимаем а, пункт меню фильтры, пункт меню фильтры. И как видите, у меня здесь выставлены какие-то фильтры, да, какие-то фильтры здесь у меня выставлены. Какие-то все-таки фильтры здесь стоят. Теперь пройдемся по этим фильтрам. Значит, что он делает? Сначала у меня никаких фильтров э, вообще не стояло, и звук был, ну, такой, знаете, как из подвала, знаете, такой типа то он громкий, то и тихий, то в одной игре он там шумит, то в одной игре вообще ничего не слышно. То есть, короче, такая вообще бред, бред такой был. Сейчас, в общем, я над фильтрами, над этими посидел, посмотрел, поразбирался. То есть я перечитал кучу всяких видео там в интернете, сайтов. То есть вообще, то есть можете даже вообще ничего это не читать, не смотреть. Можете одно, одно мое видео посмотреть, как бы и все. И, и этого будет достаточно, на самом деле, чтобы все настроить. Далее. Переходим к фильтрам. Первый фильтр, который мы будем рассматривать. Фильтры, чтобы добавить, вы нажимаете вот сюда плюс, да. И вот здесь вот выбираете, да, какие-то фильтры какие-то фильтры. Я расскажу не про все, но про большинство. Про большинство, в принципе. Вот Expander, какие-то плагины VST и инвертировать полярность, наверное, все-таки мы затрагивать это не будем, потому что, ну, в принципе, они и не нужны на самом деле. И не нужны на самом деле. То есть, они уже для такого чистота каких-то дополнительных особенностей каких-то дополнительных особенностей то есть они не сделают ваш звук еще лучше или что-то типа такого но в каких-то моментах он может стать чуть там не знаю громче чуть-чуть типа такого то есть на самом деле это такое а, я рекомендую что обычно использовать вот такие по крайней мере 4 по крайней мере 4 а, фильтра которые я сам для себя выбрал подобрал настройки и в общем разобрался с их работой во-первых, первый фильтр – шумоподавление. Обязательно ставим, выбираем здесь, да, вот шумоподавление, оно у вас появляется здесь. И здесь мы можем выбрать какую-то его настройку. То есть, по умолчанию здесь предлагается настройка спикс, вот это, да, меньшая нагрузка на ЦП. Но я не рекомендую ее ставить. Даже при вот такой настройке минус 60 дБ, которую я смотрел на стримах, например. Вот я смотрел много стримов каких-то, да, и каких-то роликов, где рассказывают тоже про какие-то вот эти настройки фильтров. И даже на каких-то сайтах прям просто некоторые люди говорят, что типа просто ставите минус 60 дБ, вот это спикс, и все, типа, все отлично. И все, и больше они ничего не объясняют на самом деле, да. Почему нужно ставить минус 60, да. Почему не минус 20, почему не минус 30. Непонятно, да? Я вообще не рекомендую ставить эту настройку, потому что уровень подавления минус 60 или минус 30 или даже минус 20, там, я не знаю, минус 10. На самом деле он не так хорошо, вот эта настройка подавляет э, фоновый, звук фоновые помехи. Почему? Э, ну, не знаю, во-первых, потому что это самый первый способ шумоподавления был и он, собственно, не идеален. На самом деле это легко проверить и для меня больше работает, что я вам порекомендую, это второй способ, вот этот, вам нужно поставить Air Noise, который дает более высокое качество и вот этот способ Air Noise, он как раз таки позволяет а, добиться того, чтобы убрать шум, от каких-то, не знаю, клацаний по клавиатуре. То есть, если у вас такие, знаете, механические кнопки в клавиатуре, когда вы на них нажимаете, они такие так тык, тык, тык, тык, шумят, да, короче, и вы прям долбите, долбите по ним. Вот, короче, Air Noise позволяет вам избавиться от этого шума. То есть, он, он не захватит эти звуки, вот этих вот ударов по клавишам. Я не знаю, как это можно проверить, будет ли это работать. Если я, в принципе, переключу какие-то фильтры, даже даже не знаю вот например сейчас я нажимаю кнопки у меня они клацают у меня они шумят у меня тоже механическая латура, но вы не должны их слышать потому что работает в принципе вот этот фильтр если в принципе я поставлю спикс даже минус 60 даже минус -60. короче чем меньше в минус тем как бы раньше на раннем этапе он отсекает вот этот вот шум то есть, потому что у нас звук нарастает, да, он от, от, от, нарастает от минуса до, до плюса, до нуля. И поэтому, чем меньше получается, тем быстрее, как бы, она а, начнет подавлять этот шум. Поэтому многие рекомендуют, типа, вот это минус 60 децибел ставить. Но даже если в этой настройке ставить минус 60, даже если в ней поставить минус 60, посмотрите, сейчас я понажимаю на клавиатуру. Вот, например, я применил фильтр, да, вот этот вот, просто нажал закрыть, он применился автоматически. И если я снова захожу, да, фильтр, я снова зайду, у меня вот спик стоит по умолчанию, да. И вот я нажимаю, видите, то есть я нажимаю на клавиатуру, и слышны характерные щелчки клавиатуры, клавиш, что я долблю. Или я могу постучать по столу, вот, тоже, в принципе, слышно будет. А вот это Air Noise, Air Noise, она позволяет очень хорошо очень хорошо на высококачественном уровне убрать вот эти вот клацания от клавиатуры. То есть закрываем еще раз и проверяем опять свойства фильтра, заходим опять, Air Noise стоит по умолчанию. Я вот нажимаю кнопки, их почти не слышно, да, ну или вообще не слышно, меньше слышно. То есть, то есть на самом деле я рекомендую поставить вам RN Noise. вот это более высокое качество. RN Noise. Вот, собственно, что делает фильтр шумоподавления. Дальше. Следующий фильтр это пропускной уровень шума. Пропускной уровень шума. Очень полезный фильтр. Очень полезный фильтр, я вам скажу. И объясню, что он делает, да? Что он делает? этот пропускной уровень шума. Пропускной уровень шума. Как бы вам так показать? Вот так вот, наверное, покажу. Вот так вот, вот так вот. Вот можно вот так вот делать даже. Ничего себе! Как здорово а, здесь это все реализуется. Пропускной уровень шума работает таким образом, что смотрите. <coughs> вот сейчас я не буду говорить, и эта зеленая полоска упадет до минус 60, смотрите. Вот видите, она падает. Как только я начинаю говорить, мой звук увеличивается от минус 60 до нуля. До нуля, да? И вот у нас есть вот такой диапазон от минус 60 до нуля. Зеленая полоска, зеленая полоска, обозначает, что а, на этом участке звук очень хороший. Без искажений, без каких-то резких вот таких вот, да, э, ломания ушей, да, такой, э, какой-то там звучащий звук. А, и такой звук рекомендуется захватывать и записывать на стреме. Желтый звук это уже что-то такое, да, среднее. То есть мог, могут быть какие-то шумы, могут быть какие-то всплески шума. И красное, красное вот это вот, да, там от нуля там начинается, от минус двух и выше. Это уже очень высокий и шумный звук. Очень высокий и шумный звук. И его не рекомендуется вообще пропускать и записывать как бы на на стрим. Потому что я могу там заорать, там я могу что-то там крикнуть, там еще что-то такое, да. Или чихнуть, или кашлянуть. И вот такие, короче, звуки, да, чтобы они как бы не раздражали, ничего такого не делали. То есть их рекомендуется как бы отсечь. Отсечь, как бы, да. Чтобы они были тихо, чтобы они не выделялись. А что делать пропускной уровень шума, во-первых. Он также влияет на шумоподавление. То есть шумоподавление убирает в начале. Вот эти клацания, какие-то шумы резкие, да. а пропускной уровень шума он пропускает какой-то шум определенный, начиная с определенного уровня. С какого, спросите вы. Ну вот у меня такие настройки. Вот эти длительность атаки, длительность задержки, длительность затухания, это оставляем по умолчанию, здесь ничего менять не надо. Настраиваем только нижний порог и верхний порог. У меня это настроено, что нижний порог минус 35. То есть, например, вот она, минус 35, это вот здесь вот на зеленой, где-то по серединке вот здесь вот. С этого момента и до минус 2, то есть минус 2 у меня вот здесь вот, да, где красная начинается. То есть от минус 35 до минус 2 и я пропускаю весь звук, весь звук более хороший с а, отфильтрованными шумами. То есть я пропускаю и какие-то шумы, да, но шумы я пропускаю негромкие. То есть такие негромкие шумы. То есть, ну, например, вот то, что я вам рассказывал, да, типа э, дыхание, например, да, то есть, когда я дышу носом, у меня простуда, или что-то такое, да, или так, х -х -х, типа что-то такое, да. Когда я тихо это делаю, да. И когда я не говорю. Просто, например, дышу в микрофон. Вот такой звук, в принципе, не должен проходить, потому что я установил нижний порог от минус 30. А дыхание на самом деле, да, или вот эти какие-то вдохи-выдохи, они где-то до минус 40, до минус 30 как раз поднимаются по этой полоске на самом деле. Но это зависит от микрофона на самом деле. Какой у вас микрофон? У вас может быть очень чувствительный микрофон, который уловит Дыхание там и поднимет да, до минус и 20, может быть. Но у меня вот до минус 40, до минус 30, вот эти вот такие вот звуки, они поднимаются. И, естественно, они что? Подавляются. И они не пропускаются. А пропускаются все звуки и шумы, которые поднимаются по полоске выше минус 35. То есть от минус 35 до минус 2. Я все звуки пропускаю. То есть, которые ненужные звуки, какие-то слишком тихие, вот такие вот, да. Фу, выдохнул, там еще что-то такое, типа, да, или что-то такое, ну. Или там, не знаю, чмякнул, чмокнул, цокнул. Вот такое вот, короче, оно не будет пропускаться. Ну, в большинстве случаев. То есть, какие-то, конечно, резкие такие будут, все равно, например, свист или еще что-то, это по-любому. Они будут пропущены, но а, большинство тихих, оно... Они отвалятся как бы и не будут пропускаться. Поэтому, смотрите, в общем, вы можете настроить у, у себя. Также, в зависимости от вашего микрофона, от вашего микрофона, у вас а, может быть вот эта зеленая полоска заканчиваться где-то на других значениях. Может быть, у вас она заканчивается на минус 25, а желтая полоска там на минус 5 будет заканчиваться. То есть это зависит от микрофона, от его чувствительности, от его характеристик, чисто уже железных, хардовых. Поэтому смотрите и настраивайте под себя. То есть вы должны ориентироваться по вот этой вот полоске. И вы должны проверять. Ну, например, как можно проверить, там, я не знаю, подуть в микрофон. То есть э, вы садитесь, как обычно, как удобно, да, вам. А, подносите микрофон на том уровне, на котором всегда будет это в дальнейшем происходить, да, запись ваших стримов. И вот, например, не знаю, дуете в микрофон, да, то есть, ну, не просто там, да, поворачивайтесь на него, а просто вот как бы... Вот видите, я подул, и она до минус 35. Видите, до минус 35, то есть мой вот этот вот выдох, он как раз таки доходит. А я говорю, что мне нужно шумы пропускать только от минус 35. То есть э, вот эти всякие выдохи и вздохи, они как бы там где-то останутся и не запишутся. Вот зачем нам нужен, собственно, фильтр пропускного уровня шума. То есть настраивается под себя. Смотрите, в общем, какой у вас чувствительный микрофон, как вы дышите и так далее. То есть это вообще индивидуально, на самом деле. Но я показал, в принципе, вам общий принцип, как это сделать, как это сделать, как это делается, да, как правильно. Дальше следующий а... тоже полезный и одновременно бесполезный фильтр это компрессор. То есть компрессор. На самом деле он в принципе сильно даже как бы и не нужен, я вам скажу. Но в какие-то моменты э, секрет такой, что нужно ставить несколько фильтров компрессоров. Несколько фильтров компрессоров. То есть на самом деле тоже индивидуальный фильтр, он подбирается под какие-то э, ваши звуки индивидуальные. То есть, например, если вы все время орете на стриме, да, прям вообще вас бомбит и так далее, то есть вы примерно замечаете на каких частотах, на каких вот этой вот по этой полоске, да, у вас там поднимается, да, у вас там поднимается вот этот звук, да, до красного, там, да, до желтого, да, то есть вот. А, именно вот в моменты вот этого орания, да, в моменты каких-то громких ваших звуков и с помощью компрессора а, этого фильтра вы можете на самом деле а, сжать сжать или уменьшить uh, вот этот звук вашего какого-то крика звук ваших каких-то вот этих эмоциональных каких-то вот этих а, -а, -а, -а, -а! типа uh, вот таких вот выкриков то есть uh, как это делается на самом деле здесь вот эти атака спад входное усиление можно оставлять uh, по стандарту Источник приглушения тоже можно не трогать. И нам нужно здесь только порог срабатывания и степень сжатия. Работает компрессор таким образом, что когда э ваш очень громкий звук, эмоциональный всплеск, какое-то орание, оно доходит или переходит вот этот порог, минус 13, например, да, на вот этой полоске, минус 13. То есть, например, когда он у меня уже желтый будет или красный, да то есть он перейдет сюда, да? тогда сработает вот этот компрессор и он сожмет звук каждые вот эти 2 дБ, каждые 2 дБ он превратит в 1 дБ. То есть, например, если у меня будет порог срабатывания более минус 13, более минус 13, хотя бы на 2 дБ или там... Tam... На большее количество. да, То есть, например, минус 10 будет. Или он до минус 5 дойдет, громкий звук. Или до нуля дойдет. Тогда срабатывает компрессор. И он будет э, сжимать, на самом деле. Сжимать э, эти децибелы все, которые выше минус 13. Всего лишь до одного децибела. То есть, на самом деле, у меня звук не поднимется выше минус 14 примерно. То есть звук не будет подниматься в минус 14. При каких-то громких вот этих вот именно звуках резких всплесков. Вот в чем как бы смысл компрессора. Но у меня, как видите, он отключен. И поэтому сейчас я объясню почему. То есть на самом деле он сильно как бы и не нужен. Так как у нас есть там лимитер. Следующее это усиление. И вот как раз про это <coughs> я говорил в самом начале вам. Кстати, про это я вам говорил в самом начале вам. Усиление это вот как раз и есть та штука микрофон Boost э, в глобальных настройках записывающих устройств. То есть, если мы вот сюда перейдем, и мы перейдем на уровни, да, на эту вкладку. Ох, блин, я вот так вот, наверное, сделаю. Вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот перейдем на уровни звука, вот этого, да, то мы увидим вот здесь вот, вторую вот эту полоску микрофон Boost. И вот это усиление на самом деле в obs это и есть микрофон Boost. То есть мы можем либо здесь глобально настроить, либо мы можем чисто индивидуально для стрима или даже для, не знаю, для какой-то записи отдельной, для какой-то отдельной трансляции, мы можем настроить лучше всего в obs вот это усиление. И я бы мог сделать вот здесь, вот понимаете, плюс 20, плюс 20 здесь. Но я сделал здесь, в OBS 20 просто децибел поставил. Это то же самое, что и плюс 20. То есть я делаю усиление моего микрофона после того, как а, подави, подавля, подавятся все вот эти шумы, после того, как отвалится вот это вот ненужные как, какие-то шум всякой. А, у меня произойдет усиление чисто моего голоса. Чисто моего голоса. М -м, хорошее, равномерное такое да, усиление. Чтобы меня было погромче слышно, мой микрофон, да, мой голос через микрофон а, на фоне общей игры. Поэтому а, я рекомендую вам ставить вот этот микрофон Boost здесь 0 на самом деле, да. А вот здесь вот усиление в OBS для стримов какое-то ставить, например. 10 дБ или 20 децибел, или 15 децибел, ну и какой подходит вашему микрофону то есть на самом деле вы должны проверить записать тестовую трансляцию и посмотреть а, как у вас собственно записывается да с, с каким с каким уровнем усиления лучше все-таки вас слышно более четче более сочнее более там громче вот такое вот все поэтому как бы это можете оставлять на нуле а Фильтр усиления в ОБС можете применять. Это усилит ваш э, звук. То есть если у вас очень тихий микрофон, я рекомендую вам ставить усиление, например, хотя бы на 20 децибил. И вы заметно э, сразу почувствуете, что э, звук будет более громким, более точным, более, там, не знаю, на фоне игры, более таким, что ли, выделяющимся, да? Вот про усиление, значит, да, фильтр. И последний полезный фильтр, один тоже из полезных фильтров, это фильтр-лимитер. Лимитер. Что делает фильтр-лимитер? А, фильтр-лимитер, вот как видите, он у меня уже а, применен, да. Он не дает а, вот этого уровня громкости звука, подняться выше а, той, ну, которая, прием, которая приемлема, да, выше той отметки, которая приемлема. А для нас, для приемлемой отметки является, например, вот только где заканчивается зелененькая полоска. То есть вот у меня это минус 13 дБ. То есть все то, что выше минус 13 на самом деле, да, вот эта желтая полоска и красная полоска, она порождает порождает какие-то дополнительные вибрации какие-то дополнительные шумы какие-то эхо какие-то искажения какие то вот такие вот вещи особенно при очень при очень таком мощном звуке да там при криках при вот это вот когда начинает там типа орать и вот это вот все прям в уши долбит вот это вот фигня короче поэтому нам что нужно сделать чтобы записать Четкий, громкий, хороший звук, не шумный. Нам нужно поставить лимитер. То есть какой-то предел, до, выше которого звук не будет повышаться, да? не будет записываться. И вот у меня этот предел минус 13. То есть лимитр это предельный звук. Да? И вот предельный хороший звук, у меня минус 13, я ставлю вот это, собственно, в фильтре-лимитере минус 13. У вас может какое-то быть другое значение. Можете там, я не знаю, на середине желтой полоски попробовать там, да? То есть если у вас там вся желтая полоска будет вот так вот от середины. То есть вы должны найти для себя оптимальное вот это вот, как бы, такое, такое значение вот этого, да, предела и поставить. Но я рекомендую, вот где желтая полоса начинается, в принципе, да? Может там плюс 5 минус 5 да, децибел а, вот на этом уровне и ставить вот этот лимит и теперь смотрите даже вот видите когда я говорю у меня на самом деле зеленая полоска она не поднимается выше желтой то есть она не поднимается ни на красную ни на желтую никуда Давайте это проверим например <к acres> даже если я заору там типа смотрите <ква> видите она все равно не поднимается выше а если мы отключим лимитер, оп, видите, у меня сразу-сразу резкий звук, жесткий, мощный, видите, он прям зашкалит в красную полосу, то есть очень плохо, то есть... Видите, он даже пропадает, возможно, даже какие-то искажения появятся, я не знаю, как это будет на записи, но вот смотрите, то есть, как это работает, да? То есть вот, на самом деле, я отключил, и видите, уже мой звук уже за желтую полоску выходит, даже до красной доходит, то есть это очень плохо, на самом деле, микрофон... Для таких чувствительных микрофонов, которые прям вообще каждую милипизерную мембранку ловят вашего звука, я советую ставить вам лимитер. И он не позволит не позволит каким-то жестким, мощным таким звуком просочиться дальше и записать их на стрим. Собственно, вот и все. Вот и все по вот этим вот нашим фильтрам, которые я применяю. Uh, и еще такой нюанс, еще такой нюанс хочу сказать, я где-то видел и читал на каких-то стримах, что некоторые люди там рекомендуют и говорят, что типа нужно в каком-то определенном порядке, типа вот так вот ставить, типа первое шумоподавление должно быть, второе, типа там пропускной уровень шума, последнее лимитер. Это все вранье и это никакого вообще эффекта не оказывает. То есть фильтры срабатывают сразу все параллельно, они никаким образом не влияют, то есть вот это их расположенность э какой фильтр там после какого идет я могу поставить лимитер на самый верх и ничего не изменится если он будет применен если он будет включен поэтому как бы смотрите э такую фишку запомните э порядок фильтров до да, их расположение никак не влияет вообще ни на что можете как угодно и вы можете несколько еще фильтров добавлять. То есть вы можете еще один компрессор добавить, еще одно усиление добавить. То есть вообще усилить. Если у вас очень тихий микрофон, вы можете там на 30 усилить, на 60 его. Еще добавить один фильтр усиления и еще усилить звук. То есть на самом деле это полезная вещь. Но у меня вот такие настройки стоят. В принципе я поставил. И я думаю, что теперь на самом деле, даже при записи игр каких-то, думаю, звук должен быть четким, сочным, мощным прям конфетка поэтому э, если вы что-то заметили если звук какой-то может быть не такой или может он слишком громкий то напишите в комментариях в принципе э, посидим еще покурим посмотрим э, разберемся с этими дополнительными может быть вот этими фильтрами э, но на самом деле вот это инвертирование полярности мало что дает и экспандер тоже на самом деле сжатие звука делает тоже мало что дает на самом деле. То есть я думаю, что вместо компрессора можно даже экспандер применять. То есть, в принципе, похожие-похожие фильтры на самом деле, сами по себе. Но я не использую компрессор, потому что как бы у меня от минус 13 он начинается, чтобы, да, сжимать этот э, звук громкий очень, да. А у меня просто стоит лимитр до минус 13, поэтому как бы мне и компрессор не нужен на самом деле. тогда. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось понравился мой подробный рассказ про фильтры про звук про вот это вот все может быть это даже вам помогло и вы как-то не знаю улучшили свои какие-то настройки сделали более лучшим свой звук если вам это помогло ставьте лайки подписочку комментарии там хорошие хвалебные пишите, в общем, короче, все такое делайте. А, по игре, что, в принципе, вот эта вторая полоска, она записывает а, общий звук, например, игры, когда игра работает, да, захват-выход. А, здесь, в принципе, никаких фильтров стоить, ставить не нужно, но можно поставить лимитр. например. У меня стоит вот здесь вот тоже лимитр. например, на минус 26, то есть у меня вот до минус 26 дойдет звук игры, а дальше он не пройдет а микрофон у меня будет выше, и поэтому у меня создается такая штука, что мой звук микрофона на фоне игры всегда будет чет четче, громче и как бы выделяться на самом деле, лучше будет. Поэтому, в принципе, можете чекнуть вот этот вот как бы лимитер, а остальные я здесь, в принципе, тоже пытался ставить какие-то фильтры, тестировал на сам выход, на саму игру, да, звук они ничего не дают по факту. Они наоборот только делают хуже. То есть они сжимают звук, они делают его тише, они делают его не сочным. Они, ну короче, минус вообще полный. Поэтому в принципе только лимитер можно использовать. Либо двигать вот этот ползунок звука, типа например, поставим например, на минус 6, чтобы убавить звук в игре. Поставим на минус 10, чтобы убавить звук в игре. То есть можно вот так вот в принципе тоже как бы, этим ползунком регулировать. То есть прямо во время стрима Прямо во время записи, когда вы там делаете, когда вам пишут, что типа звук игры тихий, можно прибавить. А, вот и все. Звук микрофона ставим максимальный. Максимальный этот звук, он равняется максимальному тому, что мы поставили в глобальных настройках Windows записывающих устройств. То есть 90%. Ну и мы его еще усилили на плюс 20 децибел, то есть там 110% на самом деле у нас звук громкости, громкости микрофона. Поэтому тут, в принципе, все, я думаю, понятно вам. И на этом что? На этом мы можем, наверное, заканчивать. Но еще бонусом, я думаю, что для вас хотел такую штуку, показать, что оказывается, на самом деле, почему нет видео. То есть в эти дни, на самом деле, мне пришло предупреждение на YouTube за то, что я не поставил возрастное ограничение. Я сейчас вам покажу эту штуку. А, вот такая вот штука мне пришла, то есть мне пришло предупреждение о нарушении принципов сообщества за то, что я якобы выложил видео по Mortal Kombat по игре и нарушил такое правило, как демонстрация опасных действий и причинение вреда. А, то, что я забыл поставить а, возраст, ну то есть там от 18+, что типа там нельзя выкладывать видео которые там отрезают головы и такое вот типа все то есть я не знаю почему мне пришло это какое-то странное предупреждение потому что есть куча каналов с такими видео с игровыми да где там тоже самые такие опасные типа действия причинения вреда происходит 3d да просто игры и как бы у них никаких предупреждений нет их не банят а мне что-то пришло и смотрите из-за этого предупреждения я лишился на неделю возможность загружать видео, публиковать записи и проводить прямые трансляции. У меня остался еще один день на самом деле этого, этого ограничения да, из-за этого предупреждения. Но само предупреждение будет действовать до 14 апреля, как здесь написано. Но прямые трансляции, видео и все делать я уже смогу через один день. То есть, в принципе, уже практически завтра, послезавтра, то есть, видео будут. Поэтому вот почему на самом деле я а, не, не смог а, сразу, сразу, день за днем выпускать эти видео почаще. Такая вот херня. Апелляции я, конечно, отправил. Я вообще не согласен категорически с этим предупреждением, потому что здесь ничего такого нету в этом на самом деле. Это полный бред и вообще ошибка на самом деле. У меня вообще на самом деле здесь сначала было другое правило, другая причина была написана, что типа я там какие-то ссылки даю какие-то на фишинговые вредностные сайты или типа что-то такое как бы мошеннические. Но это тоже вранье на самом деле, потому что все ссылки у меня ни, ни на какие мошеннические сайты и программы не, не ведут. Это все вранье. Поэтому если вы модераторы проверяете мой контент, как бы да, какие-то на ютубе то имейте в виду я вам прям в видео говорю здесь что я ничего не нарушил как бы это все вранье полное и это какая-то ошибка то что вы мне прислали вот такое вот предупреждение что это за странность как бы такая непонятно ну а для подписчиков для вас все ребята кто смотрит как бы надеюсь вам это что-то о чем-то да и сказала надеюсь вам помогло помогли мои разъяснения по поводу звука надеюсь теперь вас звук, по крайней мере, в этом видео устроил, да, мой, что во всех последующих видео теперь, надеюсь, звук будет отличный и надеюсь вас больше это раздражать не должно как и меня потому что меня в последнее время тоже начало это подбешивать что типа я записываю записываю стрим там до да, трехчасовой а потом оказывается что там где-то э, в середине стрима там где-то звук отвалился звук упал звук стал слишком громким или слишком тихим или какое-то журчание шебурчание появилась. Вот такая вот херня мне тоже вообще бесит прям. Начала бесить в последнее время. Поэтому, собственно, такое видео я записал для вас и для всех вообще, кто собирается стримить через программу ОБС, чтобы вопросов никаких по видео не возникало. На этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся уже очень скоро в новых видео. Надеюсь, я вас не подведу. Все. Пакеда вот так вот, вот так вот, вот так ручка. Хоп-хоп, чик-чик.